Я вижу то, во что верю. Существует всего две позиции, из которых мы оцениваем происходящее вокруг нас. Первая позиция – я верю в то, что вижу. Это означает, что вначале появляется некая реальность, в которой все понятно, все разложено по полкам. В этой реальности мы либо счастливы, либо неудачники. В этой реальности происходит то, во что мы начинаем верить. Это считается некой неизбежностью. Появляется определенная реальность, в которую мы вынуждены верить. Кто-то живет в невероятно сложных условиях и верит в то, что-то происходит с ним на самом деле, и ничего с этим не может поделать. У другого постоянная хандра, болезни, неприятности. И он ума заключает, что это его настоящая жизнь, это его реальность, он верит в это. У кого-то постоянные проблемы на работе, в семье, не может наладить отношения. Ему трудно с кем-то контактировать. Кто-то, напротив... Верит, что в жизни все хорошо, и он верит в это, понимая, что в происходит визуализация, картинка, которая захватывается умом и фиксируется на уровне веры, на уровне полного принятия неизбежного факта. Из этой позиции получается, что ничего не остается, как принять и поверить в то, что происходит. Мы исключаем в таком случае свое участие в реальной жизни и лишь принимаем это как неизбежное, как данность. То есть, в начале происходит картинка, как в кино, мы ее видим и мы ее воспринимаем. С одной стороны, это все упрощает, конечно же, легко Увидеть некую реальность, ухватить ее и сказать, это мое, это моя реальность. Мне все предельно ясно и просто. Я верю в то, что вижу. И это и есть моя жизнь. В этом все мое существование и существо. Я ни с чем не борюсь, поскольку от меня ничего не зависит. У меня есть реальность, она объективная. Но она моя, она не чужая, я от нее никуда не денусь. Если мне в жизни не везет, я верю этому, как я могу этому не верить. Это моя реальность. Так происходит в жизни. Я соглашаюсь с видимым, слышимым и с ощущаемым. У меня нет никакого желания не доверять этому. У меня нет никаких подозрений в том, что это не так. У меня полное доверие и принятие того, что происходит. Я могу быть с этим не согласен. Я могу пытаться что-то изменить. Но эта данность, она неизбежна. Я верю ей. Я принимаю ее. Я не сопротивляюсь. У кого-то в жизни существует зависимость. Он принимает это как неизбежное, как будто бы это не его выбор. Его потянуло условно говоря, к спиртному или к наркотикам человек считает, что это его судьба, он иначе не смог бы, он верит этому и практически не сопротивляется, это его вера, ведь это же его жизнь, его реальность, как он право имеет не доверять тому, что с ним происходит, как он имеет право бороться с тем, является частью его жизни. И он ее принимает, он ее фиксирует. Он проживает это почти осознанно, доверяя пространству, времени самому себе, да и судьбе, в которую он свято верит, принимая ее как картину собственного мира. Очень многие люди именно так и живут. Когда-то в детстве их назвали не очень приятными словами, условно говоря. Кто-то когда-то часто выпускал из рук какие-то вещи. Нерадивые родители могли сказать, ну ты рука жоп. Ребенок смущался, отшучивался. Но происходило очень важное в его сознании. Он принимал это не как критику, а как данность он верил в то, что он действительно рукожоп у него кривые или дрявые руки, кто как говорит с годами он все чаще и чаще начинает что-то из рук выпускать, ронять он ее за столом, он лонит, уронит ложку он куда-то идет или едет, он может упустить сумку рассыпать содержимое в своей барсетке он может опаздывать другой слишком спешный Кого-то родители, или он сам себе назвал неряшливым. Все эти люди считают, что они почти не причастны к тому, что с ними происходит. Как будто бы за них прописано их действие либо бездействие. Вся их судьба словно имеется, как уже готовая запись в чьей-то амбарной книге. Как его предыстория, как уже свершившиеся факты, все, что ему остается, это принимать. И как квест проигрывать, прохаживать. Все свое кем-то уже прописано в ранней жизни. Как будто бы все предопределено. И с этим ничего невозможно поделать. Так многие живут, смирившись. Но они говорят, как я могу изменить все это. Ведь право матери, право общества мне сказали, что я криворукий, кривоногий. Плохо до меня что-то доходит. Я плохо учусь, с меня ничего хорошего не выйдет. В школе иногда говорят, по ком-то плачет тюрьма. Учителя иногда говорят своим ученикам, тебе это не дано, ты глупый. Ты невнимательный, везде расставляя клише и расклеивая как ценники каждому. Из детей уже буквально программируя их на то, что они и говорят. Они вкладывают им в ум... Своё собственное видение в виде информации негативной, что действует в каждом ученике и ребенке как программа, как вирус, которое он неустанно следует абсолютно бессознательно, лишь доверяя услышанному, увидимому, увидимому и ощущаемому. Это полное доверие миру, отчасти негативное. Но просто принимаем мир и ничего не можем с этим поделать, веруя в то, что с этим невозможно ничего поделать. Вот так и работает схема Я верю в то, что вижу. На самом деле все не так. Далеко не так. Вообще все не так. Настоящая правда жизни и реальности. я вижу то, во что верю, то есть все буквально наоборот, с точностью наоборот не сначала приходит данность, не сначала приходит та объективная реальность, которая кажется незыблемой, картинка, которую нельзя изменить, и это закрепляется верой, а совсем наоборот можно закрытыми глазами представить себе мир. Открыть глаза, этот мир будет реализован. Лишь одной уверенностью, одной верой в то, какой себе его представит ваш ум. То есть это совершенно другая схема. Она где-то сложнее первой, но она мудрее, мощнее. И эта схема хозяина своей собственной судьбы. Тут все иначе, в самом начале приходит вера, только вера. Никакой визуализации, никакого подтверждения или опровержения чего-то вовне. Реальность будет рождена потом, после ее замысла. Боги рождаются после веры в них. Мир пробуждается тогда, когда мы хотим его разбудить. Все в моей жизни происходит лишь благодаря моей вере. Все в нашей жизни происходит именно благодаря ей. Мы верим в Бога, и Боги есть. Мы верим в чудо, и чудо есть. Мы верим в счастье, и счастье есть. Мы верим в друг друга. И эта вера обращается к нам любовью. В начале была вера. В самом начале была единственная возможность создать свою жизнь, это поверить в нее. Допустим, человек хочет что-то в своей жизни изменить, но он умом фантазирует всевозможные реальности, уже запуская их в своем реальном собственном мире. Он ставит цели и идет к ним. Он мечтает и карабкается к своей мечте. Он развивается. Он сначала верит в то, что делает. Он ставит цели, рассчитывает планы и действует. Можно загадать желание, и оно реализуется, материализация будет полнейшей, лишь нужна вера. Материализация не мгновенная, но уже начинает меняться все именно с того момента, когда приходит вера и желание. Тут нет безысходности, тут невероятная, восхитительная возможность самому всем участвовать, не лишь наблюдать засвершенным, не лишь безучастно радоваться, либо горевать по факту, но, напротив, создавать все вокруг самому, своими желаниями, фантазиями, потребностями, чем угодно. В этом сила, невероятно мощная. Крайне эффективно, безгранично. Мой мир – это моя вера. Все, что в нем происходит, происходило совсем незадолго до этого в моем уме. Я планирую, и это материализуется. Я имею желание, и это воплощается в мою реальность. Нельзя жить иначе, иначе, все пропадет, мы будем как рабы лишь созерцать то, что мы считаем нам неподвластно. Словно нас подвели к некому факту и сказали, проживай, я за тебя все решил, вот такая твоя данность, нам хотелось бы конечно верить, что кто-то это прописал за нас и за нас что-то решило, мы лишь плывем по течению, одновременно снимая с себя всякую ответственность. Можно опуститься на самое дно общества и там все это лишь на судьбу, абсолютно исключая вероятность того, что это вина лично того, кто лежит на этом дне. Иногда люди с таким мышлением говорят, мне в жизни повезло, Потому что мне такая судьба. Кто-то иногда даже сбирается на вершину мира благодаря кого-то за это, но не себя. Они буквально исключают свое участие в своей собственной судьбе, свято веруя в то, что кто-то или что-то давно все за них решил, и они лишь пожинают плоды чьей-то деятельности, абсолютно осознанно проживая жизнь бездействуя, лишь доверяясь. С одной точки зрения, это прекрасно, когда все в жизни хорошо. То есть, все происходит по наилучшему сценарию, и мы не сопротивляемся. И отчасти это правильно, если все хорошо, лишь при этом условии. И мы можем сказать что мы доверились, мы возлюбили, и нас понесло в неком потоке к нашей мечте. Идеальный сценарий, по-моему, но опять же, здесь тотальное доверие кому-то или чему-то и практически никакого участия, никакого соучастия. Движение по жизни с закрытыми глазами. Отпустив, все. В этом, конечно же, есть зерно рационального. Но повторюсь, лишь при условии, когда все хорошо. Если посмотреть с другой стороны. Если человек упал, низко, больно, тяжело. Он в болезнях, он в проблемах, он в зависимостях. Тогда почему нужно верить лишь тому, что кто-то ли что-то это запрограммировал, и это якобы не наше решение. И человек, попавший в эту ситуацию, не причастен ни к чему, ни в чем не виноват. Это Бог или дьявол, это общество, он не всегда виноват кто-то, он не копается в себе. Он опять же доверяет жизни, считая, что это чье-то решение сверху или снизу, а он лишь двигался по течению, просто доверяя ему, простив себя за то, что он согласился с неизбежностью, которая, как он кажется, совершенно не может на которую повлиять. Тогда здесь уже не сходится. Тогда получается, что как минимум глупо и наивно проживать эту жизнь в таком ужасном состоянии или положении. Человек осознает, что ему плохо, он понимает, что он живет не так, как хотел бы жить, но он, смирившись, живет, приняв то, что можно было бы отвергнуть и что можно было бы изменить, но он с этим не согласен и никогда в это не поверит, его социальная программа и духовная работает именно так, он принимает за веру то, что с ним происходит. Формула «я вижу то, что верю» переворачивает все то, что я сказал ранее. Даже когда мы на Олимпе, даже когда мы в потоке, даже когда у нас все невероятно чудесно, в этом всегда есть условный виновник в хорошем смысле. Это мы. Конечно же, нам помогал Бог или Вселенная, кто как говорит. Конечно же, были силы, которые способствовали нашему движению, ведь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нам никто не поможет, кроме нас самих. Тут все понятно, прозрачно и доступно для понимания. Если с нами происходят жуткие вещи, сложные, тяжелые, невыносимые, то вначале появилась вера в это. Мы поверили в то, что у нас сложная жизнь, мы несчастны, больны. Мы находимся в тупике, либо в собственном лабиринте. Мы каждое мгновение отдаем себе отчет, что мы явились причиной того, что происходит в нашей жизни, будь то хорошее или плохое. Мы всегда даем себе отчет в том, что мы творцы своей судьбы. И все, что происходит с нами сейчас – это отголоски того, что было с нами совсем недавно. Мы всегда являемся первопричиной того, что имеем, и всегда имеем то, что заслуживаем. Это и есть закон справедливости – не снимать с себя ответственность ни в коем случае, никогда и ни за что. Все, что я имею, я заслуживаю. Все, что я имею, это плод моих трудов, действий либо бездействий. Кто я есть? Это моя вера. А моя вера, это я. Тут все идеально. Но в этой схеме все просто чудесно, просто волшебно. Что бы со мной не происходило сейчас. Это есть моя вера, тире мое желание ⁇ Если мне что-то не нравится, я меняю веру, я меняю религию, условную религию. Я меняю желание, я меняю себя. Я меняю себя постоянно до тех пор, пока я не поверну в нужную сторону, пока моей жизни, моей судьбе не будет... Придано определенное движение. Пока я не получу определенный темп, нужный мне. Искомый ритм. Найду нужную мелодию. Нужную зацепку. И мы ищем. Это невероятно завораживающий поиск. Каждый день в тотальной осознанности. Что все, что есть у меня в руках. Это моя вера, все, что мне принадлежит, это плод моего внимания, моего желания. Весь мой мир – это отражение моего внутреннего мира, все, что вокруг, равняется тому, что у меня есть внутри. Я получаю то, чего заслуживаю, если я чего-то не получил, значит, я слабо верил. Слабо верил в себя, в людей, в мир, во все. Я вижу то, во что верю, невероятно мощная формула, которая заряжает. Это настоящее вдохновение, довериться себе и делать все так, как хочешь ты. Не принимать как данность окружение, не принимать как данность свою собственную судьбу, свое собственное положение, а управлять им. Контролировать его каждый день. Подытоживая каждый вечер. С утра мы планируем, вечером мы сдаем отчеты. Мы не забываем контролировать себя, постоянный переучет в голове что я делал сегодня утром и что я получил к вечеру. И так за неделю, за год, за жизнь. Мы никогда не будем предъявлять претензий никому, свято веруя в то, что предъявлять кроме нас их некому. Мы будем и виноваты, мы будем и сопричастны, мы этому способствовали и благодаря нам что-то происходит. Обратная связь только с нами. Не на кого будет тыкнуть пальцами и сказать, это все они, это ли все он. Мир не причастен. Он ничего против нас не замышляет. Это было бы вершина цинизма и эгоизма, считать, что против нас. А получился весь мир или вся вселенная, жаждущая нашего фиаско, краха. Как будто бы мы, словно пупы земли, настолько заняты своим эгоцентризмом, что думаем вокруг нас крутится мир, а не мы вокруг него, словно мы, солнце а вокруг нас, наши планеты. Мы все вокруг ничто, если что-то со мной не так, то виновато мое окружение. Это и есть формула, я верю в то, что вижу. И она очень сложна когда начинаешь анализировать. Она ломается, когда мы начинаем осознавать, что виноватого нет. Что все всегда происходит в нас, внутри, в нашей голове. Что бы с нами ни происходило, буквально все. Это рождается и умирает в голове. Все на уровне мыслей. Ничего конкретно вокруг нас не происходит. Поступок рождается смысле. Слово рождается из мысли. Дело ли, или отсутствие такого рождается из мысли. Проблемы живут в мыслях. Счастье живет в мыслях. Радость, печаль. Разочарование, зависть, ненависть, злоба. Это только мысли. Тот, кто просто доверяет миру, и снимает себя ответственность, возлагая ее на мир. С одной стороны, живет проще, он дышит и передвигается с точки А в точку Б, и что бы с ним ни происходило, он махнет рукой и скажет «так тому и быть». Другой у которого формула «я вижу то, во что верю» мыслит совершенно иначе. Он знает, что первый шаг – это его ум. Любое движение начинается в его голове от него, он отправная точка, он точка отсчета, он точка А, он начинает с нуля, с себя, от себя и к себе. Он будет передвигаться, он будет переворачиваться, он будет хаотично двигаться, но что бы он ни делал, он всегда будет делать это осознанно. Полностью понимая, что это его рук дело, его ума дело. И куда бы он ни зашел, чтобы он не имел своей собственной жизни, он легко сможет, вернувшись назад, разобраться в том, что произошло, и изменить это. Прежде изменить в уме, что потом материализуется в его реальности. Это прекрасно осознавать, что все в наших руках. Всегда легко найти причину, всегда легко ее изменить, потому что всегда только один человек участвует в этом, не двадцать, не миллиарды. В наших поступках, в нашем состоянии или в нашем положении не виновата ничто, ни Солнце, ни люди, ни звери, ни планета, ни природа, ни Бог, никто. И от этого трезвеешь буквально, просыпаешься, начинаешь жить иначе, словно растут крылья, растут новые зубы, открываются вторые веки. Каждый день осознанность, каждый день полный самоконтроль, легкий, свободный, ненавязчивый. Все, что я делаю сейчас, я делаю осознанно, это мое решение. Так я мыслю, следовательно, благодаря моим мыслям, не вопреки им, а благодаря им. И лишь в связи с ними формируется моя реальность, моя жизнь. Появляется мысль, слово, дело. Если что-то в этой цепочке ломается, если что, благодаря этой цепочке происходит что-то во внешнем мире не так, я всегда могу остановиться и проанализировать. У меня нет подчиненных, у меня нет тех, на кого можно накричать, кого можно заставить что-то сделать или переделать. Я не сижу в кресле наблюдателя, разглядывая свою собственную жизнь и не принимая в ней никакого участия, я делаю напротив, наоборот. Засучив рукава, я участвую в строительстве своей собственной судьбы. Мои работники – это я. Мои подчиненные, начальство – это я, я везде, я все. Все под контролем, я крайне внимателен. Мой сегодняшний день – это отражение дня вчерашнего, это итог дня вчерашнего, мое будущее – это мое, мое прошлое плюс мое настоящее. Все, что у меня сейчас есть, я могу изменить. Мне полностью принадлежит моя реальность, которой я управляю. Не она мной, а я ей. Лишь слабого человека меняет жизнь, сильный человек меняет жизнь сам. Нам нужно выбрать, мы сильные или слабые. Нам нужно научиться доверять себе, а доверие к себе – это полное принятие процесса самоконтроля. Это полное безоговорочное принятие собственного штурвала в свои собственные руки. Никому его не отдавать, ни Богу, ни людям, ни Вселенной. Никому и ничему. Я сам хочу управлять своим кораблем. Это моя палуба. Я капитан. Я несу свой корабль в том направлении, куда мне хочется. Я могу развернуться... Я могу пришвартоваться или бросить якорь, а могу идти дальше по океану, туда, куда мне заблагорассудится. Но в любой момент я могу изменить свое решение. И мне от этого легче, что нет соучастника и подельника, который будет в чем-то виноват. Мне будет невероятно горько признавать, что был кто-то, некий виновник, абстрактный или реально существующий, который сделал за меня то, чего я сделать не хотел. Или наоборот, он меня уведет туда, а я неосмысленно проживаю всю эту жизнь, а потом вдруг понимаю, что это не мой путь. Будь невероятно больно и горько осознать, что прошло масса времени, в мы просто плыли по течению совершенно, никуда не барахтаясь, не направляясь в противоположную сторону, не сопротивляясь, закрыв глаза. Раскинув в руки и ноги, словно звезда, и плыть. Что я смогу потом сделать, если у меня все будут виноваты? Как их соберу в кучу? Что им предъявлю? А главное, что я с этого получу? Что они скажут мне, скорее всего, рассмеются. А что я могу предъявить себе, я был опять не виноват? Они а не поздно ли спустя месяц или годы после поступка и того, что у нас уже есть? Признаваться саму себе, что виноват ты, горько рыдать от этого и, расписавшись в собственной безучастности и неполноценности, просто все спустить на тормозах. Что мы сможем за годы своей собственной неосознанной жизни изменить, если всю жизнь нами кто-то якобы управлял, а мы ни в чем не виноваты и мы не знаем теперь, как это изменить? Естественно, мы смиримся. Мы просто примем эту реальность и скажем, да черт с ним, это и будет настоящая безысходность. Прошли годы, месяцы, десятилетия, и мы ничего не изменили, мы ничего не получили, мы сидим несчастные, разбитые, полуголодные, полураздетые, я не знаю какие, разные, и вдруг осознаем, может быть и правда. Это наш выбор, может быть и правда, во всем виноваты только мы. Бог не причастен, дьявол тоже, люди тоже. А значит, я все делал из какого-то страха или нежелания участвовать, или нежелания понимать, брать на себя ответственность. Жизнь неосознанности и является примерно таковой. Мы якобы ни в чем не участвуем, но есть те, которые несут за это ответственность. Нам, наверное, проще на кого-то взвесить свою собственную ношу и абсолютно безмятежно проживать эту жизнь. Но когда приходит ответственный момент, когда мы переступаем некую черту невозврата, некий рубик, он был достигнут, и мы вдруг понимаем, что все потеряно что он был некий виноватый, которого уже не найти. Где он? Он растворяется. Его нельзя привлечь к ответственности. На него не тыкнешь пальцем, поскольку он не имеет лица. У него нет имени. Где он? Кто он? Мы начинаем ходить в свои храмы, спрашивать, задавать вопросы, кого-то обвинять. Мы перерываем массу психологической духовной литературы, пытаясь разобраться, что с нами происходит, где-то причина, по которой мы зашли так далеко, иногда безвозвратно. И все нам твердят со всех экранов, со всех мониторов, из книг, что виноватого нет, так устроена жизнь. Обрати взор в себя, и мы не понимаем, что это означает. У нас проблемы, мы болеем. Безденежье, безысходность, пустота, депрессии, расстройства, зависимости. И мы вдруг понимаем, что мы слишком далеко зашли. Настолько далеко, что даже уже поздно понимают, что во всем виноваты мы, и от этого становится еще больнее. Просто на этом пути, на этом промежутке времени невозможно принять другую концепцию. Невозможно вдруг признаться и сказать «да», протянув руку, «это я. Во всем виноват я, но я могу все сделать, все могу изменить, я с этим разберусь». Почти никто так не говорит, он просто принимает данность и замыкается в ней. Он говорит «слишком долго я шел, слишком много пережито, слишком много накоплено, очень много потеряно». Возвращаясь назад, я там же и останусь, я потеряюсь в прошлом, я не смогу, я не потяну, это не моя весовая категория. Меня этому не учили, я не знаю, как быть, я не знаю, как действовать. И находится тысячу отговорок, чтобы, засучив рукава, не начать что-то действовать, не начать переворачивать эти тонны мусора, грязи. Нет, нам проще сходить в храм, у кого-то проконсультироваться, и нас на время отпускает. Мы лишь начинаем осознавать, что виноваты мы, но это даже не полпути, это всего лишь один шаг из миллиона. Теперь приходится идти и назад, и к себе, это невероятно трудно, поскольку если огромное количество времени лет прожито неосознанно, а осознанность приходит именно сейчас, иногда не справляются некоторые люди с таким объемом информации, который нужно все перелопатить, перевернуть вверх дном и найти очень важную крупицу. Уже ничего не становится важным, если пришла осознанность. Легко все остановить, легко все изменить, если взять за правило эту формулу. Мы видим то, во что верим. И лишь вера остановит боль, лишь вера остановит падение. Вера может изменить все, лишь поверив в себя, лишь поверив в мир, в иной мир, его можно изменить. Мы опять закрываем глаза и говорим, да, это все мое, да, это все поступки были моими, да, то, что я имею или не имею, было моим осознанным решением, я так хотел. Я ленился, или делал, или не делал, делал плохо, либо чересчур хорошо, неважно. Теперь то, что у меня есть, и теперь кто я есть, это продукт моей деятельности или бездеятельности, которую я ранее проявлял. Первый шаг – это осознать, второй шаг – это принять. Третий шаг – ни в коем случае с этим не бороться. Это нужно переступить и идти дальше. И тут начинается самое интересное. Осознав, приняв, мы начинаем менять свой мир одной лишь мыслью. Мы говорим себе любые слова, добрые, хорошие, спокойные, которые нас вдохновляют, которые нас окрыляют. Мы просто говорим, что прошлого уже нет. Мы говорим, что у нас уже другое настоящее, соответственно, уже меняется параллельно, мгновенно, в тот же час, и будущее. Кто сидит у разбитого корыта, постоянно грызет свои локти и пытается сетовать на судьбу, всегда остается на том же самом месте, у того же разбитого корыта, каждый раз пытаясь себя гусить за локоть. Невозможно жуткое состояние безысходности, как будто некая зацикленность, как будто вы стоишь на паузе, с которой невозможно выскочить и выпрыгнуть, некуда. Куда я буду скакать? Направление кого или чего. Везде только я, везде мои поступки. Они ужасно страшные, они ужа ужа ужасно противные. Я не могу их изменить, я не знаю, что с ними делать. Их слишком много. Тут нужно быть не лишь мудрым, но и сильным. Должно быть мощное желание начать что-то менять прямо сейчас. И многие считают, что нужно менять только лишь во внешнем мире с кем-то договариваться, куда-то бежать, что-то подписывать, что-то расторгать, куда-то переезжать, отдавать какие-то долги или брать новые, много говорить или много молчать, извиняться. Но это неправильно. Все начинается изнутри. Нужно провести либо медитацию, либо молитву, либо любой другой ритуал, который обращен к нам внутрь, к самому себе, не к миру. А к себе. Виновный уже есть, но он постепенно должен переквалифицироваться не в виновного, а в друга. Это уже слияние, это уже трансформация. Виновного нужно простить и отпустить. Он не должен сидеть в клетке, как наказанный за то, что произошло и то, что имеется. Он уже давно невиновный. Он признавший вину. Он получивший наказание в виде того, что он уже имеет, значит он вину свою искупил, и теперь он уже другой. К себе уже нельзя относиться как к виноватому. Вы уже себя любите. Уже все давно прощено и забыто. Страница-то перевернута, левырвата, вообще и сожжена. Теперь есть другое настоящее, а соответственно есть новое будущее. Если я вижу то, во что верю, значит я могу изменить свою собственную жизнь в любой момент, будь мне 30, 50, 80 или даже 100 лет. Не имеет значения в каком мы возрасте, в каком мы положении или состоянии. Имеет значение лишь одно, готовы ли вы именно сейчас начать менять то, что у вас есть. И это не голословность, это не пустые звуки. Именно так все в жизни работает. Мы видим то, во что верим. Лишь вера первородна. Лишь вера все меняет. Лишь вера дает шанс не переворачивать жизнь. Вера очень проста. Она волшебна. Мы вдруг начинаем говорить о себе другое. Мы вдруг начинаем желать другое, мы перестаем себя жалеть, мы перестаем ныть. Если мы себя жалеем, значит, мы признаем собственную слабость и опять начинаем искать виноватого или помощника, или начальника, или хозяина, которому можно попросить что-то сделать за нас, который может, как когда-то мама в детстве, сказать да поспи, дитя мое, отдохни, сегодня никуда не иди. На улице дождь, или ты приболел. Вот тебе термометр, микстура, оставайся дома. И мы с таким удовольствием зарываемся под одеяло и понимаем, что у нас есть тот, кто нас бережет, поможет, который решит за нас все проблемы. И мы спокойно можем не пойти туда, куда нам нужно идти, лишь потому что мама или папа разрешили остаться дома. Боже, какое блаженство я вспоминаю, когда так говорила мать. Лежи, сынок, отдыхай, будь дома. И все, мир останавливается. Блаженство, я спокоен, мать решит все. Она куда-то позвонит, куда-то сходит, что-то напишет, с кем-то поговорит. И моих проблем как не бывало, и мой загул или прогул, или моя болезнь, хотя и условная чаще всего, останется кем-то незамеченной. И мне будет прощено все, я ни в чем не виноват. Мать взяла на себя ответственность. Как здорово. Я ни за что теперь не отвечаю. Так хотелось жить всю жизнь, когда я был юный молод. Но с годами начинаешь осознавать, что мать уже не имеет того влияния, которое имела ранее. Мать трансформировалась в того, кто решал все проблемы, в то, что теперь я безумно люблю. Теперь я должен решать ее проблемы. И это невероятно. Это невероятно красиво. Это невероятно приятно. Это очень глубоко. И это очень мудро. Быть теперь самому себе и мамой, и папой, и родителем. Любое мое действие или бездействие должно быть осознанным. Если я вижу то, во что верю, Значит, все, что создано вокруг мной, и все, что меня окружает, это и есть моя религия, это и есть мой Бог, это и есть моя вера. Буквально все, что есть у меня в карманах, на счетах, в голове, на мне и вокруг меня, это моя вера, это мои желания. Мои желания превратились в мои возможности. То, чем я обладаю, было когда-то моей идеей. Если каждый из нас будет так на себя смотреть, с такой точки зрения, все станет на свои места. Уйдут боли, уйдут страдания, уйдут конфликты внутренние и внешние. Мы никогда не обратимся к кому-то с претензией, что вы меня сделали таким. Мир, школа, родители. Некому будет предъявлять претензии, некому не за кем будет бегать, грозя пальцем. Я тебе дам, это все ты. Как тебе не стыдно? Что ж ты натворил? И если нет ответственного, кроме нас, то круг сужается и становится еще проще. Я никогда себя не виноват ни в чем. Я не называю себя виноватым или ответственным это само собой разумеющееся, я лишь принимаю свое решение и принимаю последствия своего решения. Когда я осознаю, что то, что я имею не равняется тому, что я желал, я возвращаюсь назад, но я никогда не занимаюсь самобичеванием. Я принимаю это как урок. Я никогда не говорю то, что я сделал, это было ошибкой. Нет, я не ошибаюсь. Если я ошибся, значит я плохой ученик. Я не хочу быть плохим учеником, я хочу быть прекрасным учеником, поэтому я говорю, я урок усвоил, я больше этой дорогой не пойду. Я иду дальше, я обойду, я вернусь, но я не наступлю на одну же самую же свою собственную ловушку, и это будет уроком. Но если же я начну ходить по беличему колесу, состоящему из моих собственных же граблей, тогда это ошибка. Тогда нужно найти виноватого, отшлепать его, отругать, но придавить ему претензии как минимум и выползать из этого чертового колеса. Тогда это осознанная жизнь. Мы не повторяемся, нет цикличности. Мы двигаемся дальше. При таком мышлении обнуляется буквально все. Я не ищу виноватого вообще, его нет нигде. Теперь его нет нигде, ни внутри, ни уж тем более вокруг. Очень важный момент нужно понять, что если вокруг были виноваты, которым можно было предъявить претензии, себе претензии лучше не предъявлять. Главное понять прежде всего, что мы причина всего, наши мысли причина всего. И даже если впоследствии что-то произойдет нехорошее, себя винить нельзя. Нужно просто принимать другие решения, более осознанные, более четкие, более правильные, или менять тактику или стратегию. Но нельзя останавливаться, нельзя молчать, спустив рукава, просто говорить, я не смог, я жалок, я не свободен, или что-то еще придумал свое собственное оправдание дабы себе и миру показать, что у меня были действительно веские причины быть таким, каким я являюсь. Это очень грустно, так жить, не договорившись ни с собой, ни с миром. Мы не можем буквально найти себе партнера, друга, брата, сестру, родного человека внутри себя, и постоянно ищем себе этих людей вокруг нас. Мы ищем друзей, подруг. Мы ищем себе богов, религию. Мы ищем себе то, чего у нас не хватает внутри. Мы постоянно в себя загребаем, поскольку внутри пусто. Внутри нас не живет тот друг, которым постоянно, глотая воздух, жадно ищем. Мы боимся находиться в уединении, в так называемом одиночестве. Нам скучно самим собой, представляете, как это жутко? Мы себе не нравимся настолько, что мы не можем побыть сами с собой. С другом, с соседом – да, с котом, с собакой. На природе. В окружении родных или близких, жен, детей – да, но сами иногда не выносим себя. Страшно. Это страшно. Если ты не нужен самому себе, ты не нужен никому. Но не нужно себе и доказывать о тем, что нам скучно, грустно или одиноко в одиночестве с самим собой. По сути, это компания. Быть самим собой – это компания. Тот, кто и не принимает себя, не любит. Так вот, если мы видим то, во что верим, то мир упрощается становится крайне ясно и понятно, а главное доступно. С этого момента у меня нигде, ни внутренне ни снаружи нет виноватых. Есть только моя вера, главная первопричина. Все, что я думаю, говорю или делаю, проявляется теперь в моем реальном мире. Ибо теперь мой внешний мир будет зависеть от моего внутреннего, а не наоборот. Я никогда не скажу, что то, что происходит внутри, это следствие того, что происходит снаружи. Это было бы безответственно. Говорить, что я завишу от жизни. Нет, друзья мои. Наши жизни зависит от нас, наши судьбы. Это наши решения, наши судьбы, это наши мысли поступки и слова и начните наконец видеть то во что вы верите начните наконец по-настоящему строить себя и создавать свою судьбу иногда с нуля с любой дистанции очень важно понимать нет определенной точки с которой поздно в жизни, пока у вас есть пульс, никогда ничего не поздно. Поздно бывает лишь тогда, когда уже ничего не хочешь. Это поздно. Но и тут, если есть сильное желание жить и остаться в этом мире, всегда нужно обращаться не вокруг себя. Всегда нужно обращаться к себе. Причина вы, и все начинается именно с вас.